Опа, всех задержал. Тактика бога. I am throwing a Я жду. Башку дым надо. Сейчас нам банально не пиздит. Батьки челики холли, да, человек. А нахуй они такая. Привет. Опа!